Все, как всегда начинается с земляных работ когда дом уже построен благоустройство сделано а бассейн находится во внутреннем дворе мы откопались траншеей возле дома а для этого минимум нужно пять человек бригада с двойным армированием туда до конца друзья привет с вами вновь я андрей чирова и наш канал о строительстве Сегодня я вам покажу, как мы построили бассейн. Вы знаете, я очень люблю строить бассейны, потому что итоговая картинка, которая получается, она очень красивая, она не может не радовать. Мы строили бассейн в коттеджном поселке закрытого типа, на фасаде находится дом, а бассейн находится во внутреннем дворе. Поэтому пойдемте, начнем смотреть и задавать вопросы. Я вам буду все, как всегда, показывать очень подробно, все чертежи, рабочие фотографии все что здесь у нас было во время стройки и все как всегда начинается с земляных работ у нас бассейн 10 метров на 3 метра чаша выполнена из бетона и еще много всяких особенностей обо всем по порядку Очень часто к нам обращаются за строительством бассейна, когда дом уже построен, благоустройство сделано. И поэтому основная задача – все работы производить аккуратно. Здесь у нас внутренний двор размером ориентировочно 4 сотки, поэтому мы здесь разместили бассейн, предварительно разметив все. И задача была сохранить весь ландшафт, убраться за собой, чтобы хозяин практически ничего не заметил. Ровно 3 месяца мы строили этот бассейн. Но давайте обо всем по порядку. Что у нас есть на этом объекте? У нас есть непосредственно чаша бассейна из бетона. У нас есть терраса, на которой люди будут отдыхать перед бассейном, после бассейна. У нас есть домик или техническое помещение, где размещено все оборудование, фильтры, насосы, станция дозации. И все это, в общем, называется бассейн размером 10 на 3 метра. Здесь 15 метров. Именно такое расстояние занимает длина трассы от котельной до нашего бассейна. И мы здесь использовали впервые такое явление, как подземный прокол. То есть мы откопались траншеей возле дома, сделали прокол под землей, не тронув газон, засунули туда обсадную трубу и проложили нашу теплотрассу, то есть горячую прямую, обратку и автодолив, до чаши бассейна. Таким образом, здесь вообще ничего не видно и заказчик доволен. Ну что, как всегда, сердце нашего бассейна – это техническое помещение, где расположено оборудование. Здесь у нас что? У нас здесь фильтр фирма «Аква», это Италия. У нас здесь насос «Баду» 11-кубовый. У нас здесь станция дозации, которая, соответственно, дозирует э, pH и хлор. Теплообменник, потому что бассейн мы будем использовать и зимой, и летом. Щиток управления с контроллерами освещения. И вся развязка, которая касается сброса воды, автоподпитки водой, все это находится здесь. Само помещение по себе для оборудования, оно не хитрое. То есть здесь есть две особенности. Первая особенность – уровень пола помещения должен быть ниже уровня воды бассейна, потому что вода должна идти с самотеком в насос, чтобы он ну, в каких-то непредвиденных ситуациях не хватанул воздуха и не сломался. И второй момент, из этого помещения должен быть аварийный сброс воды. Если вдруг или дождем, или по какой-то опять же непредвиденной ситуации, вдруг его начинают затапливать. И самая изюминка этого помещения, что можно выйти из бассейна и принять душ. Что мы сейчас и сделаем. Но помните, да, что здесь у нас уже было готовое благоустройство, вот это все было в газоне. Поэтому мы копали здесь вручную пять человек бригада, землекопов, руками, лопатами. Выбрали отсюда порядка 150 кубов земли. Копали мы где-то 10 дней, все это на тачках вывозили, загружали и увозили отсюда. Как вообще рассчитывается размер котлована для бассейна? То есть у нас чаша размером 3 на 10, соответственно котлован мы копали 5 метров на 12. Для того, чтобы со стороны, с каждой стороны бассейна был запас метр. Почему это так? Высокий уровень грунтовых вод. То есть нам важно защитить чашу бассейна от проникновения грунтовых вод снаружи. Поэтому люди, которые строят монолитчики, заливают чашу бассейна, они потом должны еще ее загидроизолировать. А для этого минимум нужно 70-80 сантиметров, но мы сделали метр, чтобы вокруг чаши, можно было спокойно ходить. Очень часто в любом строительном процессе вмешиваются форс-мажорные обстоятельства. Это дождь. Дождь здесь на этапе земляных работ топил так, что у нас просто все стенки котлована осыпались, и приходилось очень быстро эти все обсыпания ликвидировать. После того, как мы произвели земляные работы, мы сделали под бетоночку толщиной 10 сантиметров. Дно чаши бассейна толщиной 25 сантиметров с двойным армированием, сетка, соответственно, из арматуры 12 миллиметров с шагом 20 сантиметров. Мы сделали армирование, оставили вертикальные выпуски для того, чтобы потом вязать стенки бассейна. Но перед тем, как заливать бетон, мы прогидроизолировали всю нашу подбетонку в два слоя наплавляемым материалом техноэласт. Кстати, есть два способа устройства армированного каркаса. Первый способ – это когда выпуски делаются длиной 1 метр, заливается плита и затем к этим выпускам привязывается уже арматура стены. А второй способ – это когда уже на всю длину сразу арматура привязывается к сетке плиты и сразу таким образом вяжется вертикальная часть нашего каркаса. Ну, дальше все было просто. Мы связали каркас, сделали закладные под фонари, под форсунки под скиммер установили щиты инвентарные опалубки при помощи крана мы его устанавливали где-то вот метров за 10 от бассейна и при помощи крана подавали сюда щиты собрали опалубку и приняли бетон таким образом чаша бассейна была готова самое сложное что здесь было наверное это устроить вход в бассейн полукруглый римская лестница так называемая с ней мы конечно немножко повозились но в общем и целом каких-то особых сложностей у нас здесь не было. Бассейн скиммерный. Что еще здесь есть? Три фонаря, а эти фонари меняют цвет, контроллер управляет сменой цвета. Здесь есть четыре форсунки, которые подают воду. Здесь есть механический автодолив и донный слив. То есть, в принципе, все необходимое есть в бассейне, и облицован он ПВХ-мембраной. Никто из вас не спросил, а что это за выступы, которые выходят за границу нашего бассейна? Отвечаю, это подготовка под будущий павильон, который мы установим на этом бассейне. То есть здесь будут крепиться рельсы вот так вот и пойдут туда до конца. То есть здесь павильон, он будет складываться за пределы бассейна, чтобы в бассейне можно было спокойно купаться. Эти вещи лучше все предусмотреть заранее, чтобы потом не испытывать неудобств при эксплуатации бассейна. Конструкция террасы вокруг бассейна, она может быть разнообразная Она может быть из террасной доски, она может быть из натурального дерева. Здесь мы решили сделать бетонную площадку вокруг бассейна и уложить ее керамогранитом. Соответственно, чаша самого бассейна, она обрамлена копинговым камнем или бортовым камнем, это искусственный материал. И заказчик подобрал керамогранит размером 60 на 60 для того, чтобы обустроить свою площадку. Так будет сделано везде, и в конце бассейна будет предусмотрена зона для лежаков, на которой можно будет с комфортным разместиться, ну, четырем людям, я думаю, точно. А кто это у нас тут такой интересный ползай? Это робот Dolphin. Он есть в нескольких модификаций, предназначен для того, чтобы поддерживать чистоту бассейна. Он чистит и дно бассейна, и стены бассейна, вот сейчас как раз он на стену полез, есть разные модели, которые, например, могут управляться из телефона, либо включаться просто механически. Как правило, у него цикл 2 часа, за которые он полностью очищает всю чашу бассейна. Очень удобно, и не надо постоянно там при помощи щетки поддерживать бассейн в чистоте. Мы поставляем эти пылесосы, предлагаем их нашим заказчикам. Проверенная техника, гарантия 1 год. Поэтому обращайтесь, если хотите, чтобы ваш бассейн был чистый и еще весело наблюдать за ним. Друзья, ну, именно для таких моментов и строятся бассейны. И для тех, кто досмотрел до конца, наверное, один из основных вопросов, а сколько стоит построить такой бассейн? Я всегда говорю, что мы можем подобрать решение на любой бюджет. Либо это полипропиленовые бассейны, либо композитные бассейны, либо бассейн из несъемной палубки, либо бассейн из бетона, как самый долговечный представитель бассейна. Бюджет этого бассейна 2,5 миллиона рублей. Для кого-то много... Для кого-то мало. Но любая хорошая работа стоит своих денег. И нас выбирают, или любых других хороших строителей, за то, что мы можем построить качественно, дать гарантию и соблюсти сроки. Про сроки. Этот бассейн мы строили три месяца. Я уже об этом говорил. Не надо думать, что бассейн можно построить за месяц или за две недели. Любой технологический процесс, он имеет свою протяженность. Три месяца. И вообще самый лучший вариант начинать строить бассейн в августе заливать чашу, она отстаиваться зимой, и весной вы запускаете ее уже перед сезоном в работу. Друзья, я постарался в такой непринужденной манере рассказать вам, как мы строили этот бассейн, как мы реализовывали этот проект. Помните, что на канале Андрея чиру мы о стройке знаем все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. А я на Чиле на расслабоне.